Марко Поло Лакшери. Легкое в нанесении декоративное покрытие с песчаным эффектом для внутренних работ. Создает на поверхности престижную отделку с изысканной текстурой цветных металлов. Перед нанесением декоративной краски Марко пола Лакшери рекомендуется нанести валиком в качестве грунта интерьерную краску с матовым эффектом. Распределить Марко пола Лакшери по поверхности при помощи кисти хаотичными мазками в один слой. Не давая высохнуть материалу, влажной губкой или кистью создать зоны скопления песка с мягкими переходами. Рисунок проявится после полного высыхания декоративной краски Марка Пола Лакшери.